днк Александрский сад. Второй день работы. И так как земля долго не приезжает, уже пор земли еще нет. Вот мы катали катком. Землю на два раза, как, как всегда, вдоль и поперек. Вот у нас стала плотная достаточно поверхность, по которой можно ходить и уже не проваливаешься. Дальше мы делаем... Окончательное выравнивание. Грабельками собираем оставшиеся землян и на поверхности корешки. Делаем финишное выравнивание. И после этого уже вот я туда пройду. Вот мы сеем нашу газонную травку. На сей раз это спортивный газон. Значит, он более плотный. Так как. У хозяина есть собачка, она любит порыться в земле, покопаться, то, соответственно, газон выбран немножко поплотнее, чем стандартная смесь. Вот плотность просеивания хорошая. Вот обратите внимание, при такой плотности и при хорошей скорости травы, семян, газон будет очень плотный. Вот еще один участочек перед теплицей рассеяли достаточно плотно, угу. вот так у нас посеяна травка, и склон мы тоже рассеяна достаточно плотно, чтобы он держался, рассеяна трава. Все, теперь осталось все это грабликом пройти, полететь и ждать, когда она взойдет.